Здравствуйте, дорогие друзья, my name is Егор, and I'm Julia. И наше сегодняшнее видео посвящено необходимым выражениям для диалога с врачом за границей. С вами прогульщики на канале Puzzle English. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Let's go! The first thing you need to do is to make an appointment with the doctor. And what do I say in this case? It's easy! I would like to make an appointment with the doctor, please. Indeed, very easy. Запоминаем! To make an appointment with the doctor в переводе значит записаться к врачу. Если вы звоните в больницу, стоит просто сказать I would like to make an appointment with the doctor, please. Then you need to ask when the doctor will be free. And to the day time? Exactly. For example, then I would like to see the on at Запишите ка следующий вопрос: When will the doctor be free? Его задают с целью узнать, когда врач будет свободен. Формулировка suitable day and time переводится как подходящий день и время. Мы в готовый шаблон. Then I would like to see the doctor on... выбранное вами время. Друзья. Если вам не с кем практиковать разговорную речь, начните заниматься с менторами Puzzle English Никакой грамматики, только разговорная практика Уроки идут 25 минут Ментор ответит на все вопросы и исправит все ошибки Премиум доступ к платформе на время занятий бесплатно А мы продолжаем The receptionist may ask you about having medical insurance and the problem itself What kind of questions can ask me? like what seems to be the problem and будьте готовы к таким вопросам от регистратора как вот seems to be the problem и do you have private medical insurance а на русском они звучат следующим образом в чем проблема и если у вас частая медицинская страховка basic Выучим базовый глоссарий на этот случай Допустим I'm not feeling well. Значит, я нехорошо себя чувствую А uh, I am ill, я болен Также стоит отметить следующее предложение I feel dizzy переводится как У меня кружится голова И I have cut myself Я порезался Еще заслуживает внимания A high temperature, fever Высокая температура. А еще вот вам лайфхак. Запоминаем слово pain, что означает боль, и после предлога in вставляем любую часть тела, которая болит. Например, pain in chest это боль в грудной клетке, или pain in neck это боль в шее. Также существуют устоявшиеся слова по типу headache, головная боль, и stomachache, боль в желудке. Ну что ж. Мы надеемся, что видео оказалось для вас полезным. И хотим пожелать вам здоровья, и чтобы данные фразы вы использовали по минимуму. Однако знать их определенно надо. Ведь, как говорится, better save than sorry. Что переводится как Береженного бог бережет. А с вами были Егор и Юля. До встречи! Bye-bye!